Всем привет! Друзья, мы находимся в деревне в Ленинградской области. В очень много меня просили, чтобы я записала видео из деревни, и вот я, наконец-то, нашла героиню. Это Раиса Николаевна. Здравствуйте, Раиса Николаевна. Здравствуйте. Какие животные у вас есть сейчас в хозяйстве? Ну, сейчас только птица. Куры несколько пород, утки и кролики. Сейчас хозяйство маленькое. А раньше было большое? Ой, 15 поросят. Ничего себе. 4-6 телят, 2 коровы, гуси были, индюки, сосарки. Ну, это я и не считаю хозяйством. Кролики это все мелочь, а из крупного вот. Ну, а сейчас. тогда вы тоже вставали в 4 утра или раньше <с приходилось? Да, тогда я спала по два часа стоя. Как вообще ваш день проходил, когда у вас были коровы, поросята? Ну, вставала также в 4. Всех кормила, доелась корова. Потом молоко все обрабатывала, сепарировала и уходила на работу половину восьмого. А где вы работали? Перед пенсией я уже работала на часных, здесь уже КХ. А так мы в море ходили с мужем, мы моряки. Ничего себе, как интересно. Да. Расскажите, пожалуйста, тогда мы про деревню пока что забудем. Давайте поговорим о вашей молодости, о вашей жизни в море. Как вообще это происходило? Почему вы выбрали такую профессию? Ну, такую профессию выбрала. Мы родились в Смоленске, это не так уж много времени прошло после войны. Жизнь была очень тяжелая полуголодная, можно сказать. Ну и старались из колхоза все, кто мог документы какие-то выправить. Если поступишь, тебе паспорт дадут и куда-то рвануть. В колхозе работали <laughs> за трудодень. Uh -huh. Ну, то есть, это каждый день палочка, и ты получал на трубоплату. Зерно, там несколько килограмм сахара, денег не давали. И в конце года 12 рублей. Поэтому... Как говорят, драли лаптик, то куда. Угу. Было свое хозяйство, но на этом оживали. А чтобы свое хозяйство, вот тебе дадут 5 соток земли. Ну, нужно их, животных прокормить, иначе самим есть нечего было. А сколько у вас было братьев и сестер? Ну, три сестры и два брата. А когда папа заболел, он долго не вставал, лежал уже у врачи, даже сказали, что безнадежно. Мне было тогда сколько? 10 лет. Я уже пошла работать. Убирать дом культуры был сельский. Вот я убирала, пока не закончила 10 классов, пока не уехала. А потом вы куда уехали после а школы? потом уехала сюда в Питер. Была у меня подруга, она сама. Питерская, она здесь и родилась, она жила у нас по соседству. И мы с ней, как говорят, с пеленок, и до сих пор еще дружим все. Дружба, проверенная всей жизнью. И вот я и за нее потянулась сюда. Закончила училище, поступила в ЛИСИ, промышленное гражданское строительство. Хорошая специальность. Да. Но я не закончила. Все это было тяжело. Помогать мама не могла, конечно. Ходила по ночам работать на кондитерскую фабрику. Ну Хотела. и вот решила пойти в море, что ну, более-менее заработать деньги Это вам лет 20 было тогда? 21. Ну, море вот познакомилась с мужем. Он у нас был начальником радиостанции. Ну, я работала буфетчицей. Сначала на туристах работали, а потом ушли на рыбаки, и еще там по двахта была. Четыре часа, это значит на переработке рыбы, кроме твоей основной. А это доплачивали за это, за ну, переработку да, да, рыбы? Да, да, конечно. Затарили полные трюма, и тогда только заходим в порт на выгрузку. Пять дней там стоишь, выгрузили, загрузили и опять в море. Вам удалось что-нибудь посмотреть? Я очень много города увидела. Сколько дней длился рейс? Обычно. Три месяца. Три месяца. Вы скучали по родным, по дому. Нет, привыкаешь, ты же не чувствуешь. Ты занят работой. Угу. Сон, работа. Живешь как на земле, ты даже не представляешь, что ты на воде. Угу. Забываешь. Ну, когда, быт, конечно, да? качка бывает, штормата никто не отменял то уж, конечно, это жутко. А вам было страшно, когда был шторм ну, какой-нибудь? страшно нет, а и качку я переношу вообще. Люди некоторые переносят легко. У меня только, как говорят, наваливается жор. Я без конца хочу есть. А сейчас вы по морю скучаете? Ну, по первости, да, как-то было. А потом вот весной, когда чайки прилетали за тракторами, так хотелось моря. Теперь уже как-то... А зима как у вас проходит? Ой, зима тоже. В 6 утра встаю, готовлю завтрак внучке, потом йогужу, потом идем в школу, потом прихожу, ой, кормлю всех животных своих, Днем там, ну, тоже уборка эту погладить, ну, дел много, люблю читать, если есть свободное время, то... Кто ваш любимый ой. писатель? Ой, я всех люблю, по-моему. Куприна, угу. Дюма, мне некоторые вещи. Не все. Мне бальзак нравится, тоже не все произведения нравятся. Что из русской литературы вы посоветуете прочитать иностранцам? Иностранцам. Куприн, по-моему, тяжело им даст. А Бунин? Бунина я не люблю. Но. Ну, а Толстой Достоевского. Понравится? Достоевского тоже трудно, как бы сказать, для иностранца, может, какие-то вещи будут непонятны. Если они Бальзака читали, то Достоевского поймут, они где-то близкое. Угу. ну, Гего тоже ведь, вот, если начинать его читать, как бы занудно, но втянешься и уже все тебе не уйти отсюда угу. никуда. Ну, а из современных у нас таких, ну, гранен. Можно что-то почитать. А в ну, Петербурге, да? Да. В войне. Да, да. Ческий писатель мне. Ну, если Гашек. я не знаю, Гашек, может быть. А может, не Гашек даже. На второй день утром не читали? Нет, на второй день утром не читала. Там очень интересно. Такие довольно-таки жизненное поделение. Надо будет почитать. И оно написано очень легко. Читаешь, как будто ты читаешь сказку. А Бориса Акунин Но... вам нравится? Ну, некоторые вещи, да. Некоторые, ну... Вы я в библиотеке теперь... берете книги? У меня из своих много очень книг. Я некоторые книги перечитываю зимой. Я покупаю новые журналы, чтобы, как сказать, быть в тренде. Но плохо, что сейчас литературного нет журнала. Вот раньше он был, сразу узнаешь какого-то нового писателя. Ну, но, ну сейчас можно, конечно, через интернет почитать. Но я вот не люблю интернет читать. Я люблю вот живую книгу. Я тоже. Она теплая, она живая. Пусть бумага, но она живая. Вот покупаю красворды. И это у меня занятие с утра полужурнала, и вечером полужурнала. Когда все спать лягут. <с> ну, чтоб немножко размять мозг. Что да, да. самое сложное в ведении хозяйства? Хозяйство не так сложно вести. <с> самое сложное теперь в нашей стране сбыть ага. все это. Но... То есть вы раньше молоко продавали, да? Продавали Яйца, мясо. Иногда выливали. Почему покупали телят? Потом мясом кормили собаку. У меня было пять собак. Угу. Но... потому что продать не могли. Картошку вывозили в лес. У нас же такая политика: у будут покупать в Египте, которую все выращивают, извините меня, в трубах. Да. Картошка, клубника, она не видела земли никогда. Там вот гоняется раствор. И кушайте. А свое нет, свое не дашь. у нас же ведь здесь много фермеров было угу. он вывозили в лес диким кабанам картошку овощи потом постепенно конечно продукция такая качественная люди уже стали приезжать у меня было масса клиентов некоторые до сих пор еще но ну, уже коровы конечно нет но они приезжают овощи у меня покупают яйцо Мясо, птицы, кроликов. Мы уже стали как родные люди uh -huh. за 15 лет. Постоянные клиенты. Да, да, мы уже подарки друг другу дарим на день рождения. Я люблю в огороде тоже ковыряться цветочки, грядки, полоть. Растения тоже нужно чувствовать. Я вот прихожу, я сразу вижу цветок там или там огурец, что он заболел. Они же как маленькие дети, они показывают всем видом. Что ему плохо. Угу. Они любят, когда с ними разговариваешь. Да? Я разговариваю с цветами, с яблонями. Что вы обычно им говорите? Ну или хвалю, или ругаю. А ругаете за что? Ну, если мало плодоносит или что, я поругаю. Но. Они вас слушаются? Да. Я даже рассаду вот Весной остается рассада. Я пока как говорят хорошие руки не пристрою, я ее не выброшу. Оно же живое, оно родилось для того, чтобы да, дать потомство. Как вы считаете, жизнь в деревне лучше жизни в городе? Да, я бы сейчас в городе. Да и... нет, молодому человеку, конечно, город, а пожилому человеку я бы сказала, и не стоит там и мешать даже молодежи. Вот жить на природе. Лишний раз не будешь ходить в аптеку, угу. и продукт у тебя будет чистенький, для всякого химии, без всего. Я когда приехала только в Питер, ну ничего, с деревни можно толкнуть ничего. Раньше студентам отдавали, такая абонементная книжка была. Ты можешь посещать бесплатно все театры, музеи, ну где-то там 10 копеек чисто доплату просили. Угу. У меня абонементная книжка вся была использована, я даже иногда и по чужим ходила. Я все, все музеи, все. Павловск, Пушкин, Гатчину, все, все, все. Петродворец, все, все, все, каждый музей, все. Давайте назовем пять мест, которые нужно посетить обязательно, когда приезжают в Ленинградскую область. В Санкт-Петербурге, конечно, зимний это обязательно. Ну, ну, и другие музеи, конечно. Петергоф обязательно. Такой красоты, наверное, больше нигде не увидишь. Угу. Ну, а здесь у нас усадьба Рериха. Здесь недалеко усадьба Врангеля была. Там такой чудесный парк старинный, такие деревья шикарные. Сколько так, у вас, получается, удоб? трудовой стаж? Ну, общая где-то около сорока, вот, ну как, начала работать, закончила. Uh -huh. Но... А пенсия у вас какая? -то? Ой, <свеч> <свеч> лучше не спрашивайте. Лучше про наши пенсии ничего не говорите. На хлеб хватает все, на хлеб и на воду. Это, слава богу, таблетки не кушаем, а если, то только на таблетки. А еще если кто живет в квартире, ну конечно, мы тоже уголь покупаем, все это остальное. Угу. А если живешь в квартире, вот 70... нет, не 70% больше бы я отдавала за квартиру, и у меня бы оставалось 70 рублей в сутки я могла потратить. Это на еду, на одежду, на жизнь. Буквально, да. все больше, больше никуда. всего копечка копечка. Она животных много уходит, чтобы их прокормить, чтобы за ними ухаживать? Ну, корма очень дорогие, очень. Я не знаю почему. Ой, столько мы растим хлеба, только я не знаю, где он растет, этот хлеб. Куда не едешь, поля нигде не сеяны, нигде. Вот мы ездим в Смоленскую, проезжаем в Псковскую, в Новгородскую. Все заросшие, вот такие на полях муравейники. А у нас хлеб девать некуда, а зерно стоит ужас. Мы в детстве ели хлеб и батон больше ничего не надо, кружку молока и здоровые росли. А сейчас какого только хлеба нет, но его есть невозможно. А сами печете хлеб? Да, да. Когда есть свободное время, печем очень часто. А хлеб уже не покупаем. Если купим, он вот, отлежит потом курочки. Коты курицы там. Вот мы без газа, мы живем. А то бывает и без света. А газы. Да, трубу кинули, отчитались, угу. что все уже. А газ не провели, да? Ой. А газом у нас и не пахло. Но что-то вот дровами и тупимся так углем, и дрова. Ну электричество, Но... канализация у вас есть в доме, да? Ну, это все у нас автономно, как на подводной лодке. И вода, и все. Раньше здесь были по улице колонки. Угу. Но теперь ни одной колонки нет. Как вы думаете, что-то вообще может в лучшую сторону измениться в, России сторону. в ближайшие Если годы? Если вы молодежь возьмете все у свои руки, то может быть. А пока сидят эти пни старые, нет, ничего не изменится. То есть вы думаете, должен быть свежий ничего. взгляд, да, на все? Только молодое, молодое поколение, никакие там Жириновские, никакие Зюгановые. Давно уже их выкорчить все надо. И пока молодежь не возьмет страну в свои руки, ничего хорошего не будет, ничего. Это они на, нам показывают, что они там войну ведут. А рука руку моет. Ворон ворону глаз не выцелил. А вы новостям верите, которые показывают? Нет, по не совсем. Не всем. Много вранья, очень много. А потом эти каналы вот все пророссийские. российские. Это про правительственные подкормленные журналисты. Ничего себе но. у вас какой взгляд! Если я раньше вот как-то более-менее Соловьеву верила, вот когда он начинал. Сейчас, да, я понимаю, у него там шесть жен, куча детей, всех кормить надо, но... Говорит, что нужно, да? Да. А но. за ситуацией в Беларуси вы следите? Ну, так вот. В новостях, конечно, новостям я не верю, а Аня включает, по компьютеру мне там показывает. Ну, у меня много знакомых, конечно, в Белоруссии. Они вам что говорят? Но... Митингуют? Ну, часть, да. Ну, конечно, мне белорусов очень жалко. Они не... Какой бы там батька не был, конечно, но он все, он много сделал для страны для своей. Мы вместе с белорусами учились, поэтому мне этот народ очень близкий, и страдали, конечно, много, и богато никогда не жили. Ну а как вы думаете, Хотёнки почему эти? тогда они сейчас хотят, чтобы президент сменился? Все хотят перемены, все хотят перемены, какой-то перемены. Я не говорю, что белорусы. Белорусы жить стали хорошо. Хорошо, вот даже мы ездим на Смоленщину, После войны там ничего, можно сказать, не осталось. все было сожжено, разрушено. А так ведь кто как выживал. Кто в старой землянке, кто угу. в каком Авине. все равно, вот если так всю жизнь, по всей жизни пройтись, то самая счастливая пора была – это вот, вот это босое голодное детство. Счастливой не было времени. Может, потому что не несешь ответственности, ну за тебя. Угу. Ну, хоть я несла ответственность. Ну, а молодость, когда вот вы на корабле были? На корабле работа была, там, там не для веселья, но... Там отработал под то четыре часа и спать всю Что можно пожелать людям? Людям пожелать, чтобы любили землю, как мы к ней относимся, то мы и получим. Вырубили вот лесовод получаем, то наводнение, ветра стали. Ну, мы же сами-сами все губим. Это ведь такая тонкая материя природы. Одну ниточку, все, все, все, все потянет за собой. Как говорят, не плюю, колодец, придется еще оттуда напиться. А мы уже все заплевали. Вот у Таджиков есть такая сказка интересная. Давайте. Приходит цапля, Талибабан. Ну, талибабан это, значит, доктор Стажицкого. Uh -huh. Ну, и говорит: Ой, я что, так заболела? Наверное, я умираю. А он говорит, ой, да тебе, говорит, легко просто вылечить -то. Лети, говорит, на водоем на чистый, попи воды и все. Только в которой ты не гадила. Идет доктор, цапля лежит на песке, все, помирает. Он говорит, ну чего, до водоема не добралась. Она говорит, так нет такого водоема, который бы я не гадила. Вот ага. наш результат. Один в одно сказка. Ага. Но это все о нас. Спасибо вам большое, очень интересно было с вами по пообщаться. На самом деле я планировала это видео как просто «Жизнь в деревне», чтобы вы нам показали ну, ваше почему? хозяйство, но вы наша, столько всего рассказали. Жизнь, да, очень интересно было. Она никуда было. не денется. Спасибо большое за то, что вы поделились. Любое время вот приезжайте, будем снимать. Хорошо. Скоро вот начнем убирать, сажать, копать по новой. Покажите нам свой огород. И животных. Ну, покажите. Ну, вот. Пойдемте. Откуда начнем? Тружовни. Кто бы со, уж собирали, собирали и никак не собрать до конца. Ну, дрозды соберут. Нет, дрозды тружовники не едят. Это поливать надо сегодня. Это огурчики. Что здесь у вас помидоры, огурцы? Помидоры, огурцы. Я выращивала в этом году, и дыни я выращивала, и арбуза выращиваю, виноград выращиваю, виноград растет. А дыни и арбузы в этом году я не стала. Это земляника. Красота какая! Это земляника. Тут уже убрано. Ну, а здесь огурцы и перцы. Ну, и две веточки помидор. Как у вас все аккуратненько, красиво привязано. Они уже все, с мая месяца, вот, последние сейчас огурчики вот соберу, угу. и можно убирать уже плети. Ой, такое обилие огурцов в этом году было. Ну, а здесь вот я уже начинаю малинник разбивать, вот, у меня тут будет малинник. А будет крупнее, это еще молодой кустик. Разды склевывают. он уже плодят, вот, висят ягодки. Угу. Картошка. Ничего себе, сколько у вас картошки тут А посажили. всего это, всего 10 соток. Здесь у меня лучок уже на зелень я подсадила. Ну, чтоб вот сейчас. Это я закрыла, чтобы коты, они любят, сразу расковыряют луковинки. Это вот овощи у меня. Это капуста, <с> тыквы, морковка сука. Я сажу обычно с луком вместе морковку, угу. они очень друг друга любят, и морковка отпугивает луковую мушку, угу. а лук отпугивает морковку. И лук ты выбираешь, а морковка потом еще дорастает, и получается и то очень хорошее, и другое. Ну, здесь у меня кабачки, вот тыквы, тыковочки уже вот есть, угу. здесь полосочка зерна, а это... Я уберу серпом, потом вот скоро уже колос наливается uh -huh. Посажим, это поздно